Здравия дорогие друзья, рад приветствовать вас снова на канале Йоги Чести, с вами Данил Пушкарев. Сегодня очередное занятие для начинающих и мы начнем как уже обычно по составной йоге, э, начнем с составной йоги, сделаем несколько солнечных кругов классических и после этого приступим к к более продвинутым солнечным кругам с вариациями. Начнем, как обычно, с того, что мы направляем наше внимание, в наше тело. Для этого мы ставим наши ступни параллельно, тянем макушечку вверх, копчик мы тянем вниз и вращаем наши пальцы. Вращаем их не для того, чтобы размять их хорошо, конечно. Тоже, но мы это сделаем только осознанным путем. А осознанный путь — это когда наше внимание именно там, где мы присутствуем, что мы делаем, и там присутствуем. Поэтому мы направляем наше внимание полностью в деятельность и в наши суставы. Проворачиваем наши пальцы аккуратненько, чтобы было все хорошо. Немножечко их разминаем, хрустим. И переходим к следующим суставам, кисти. Берем одну правую руку, например, правую. И вращаем ее в одну сторону и в другую сторону. Еще раз в одну сторону и в другую сторону. Меняем руки. И вращаем в одну сторону и в другую сторону. Еще раз в одну. И в другую сторону. Великолепно. Берем наши кулачки, ставим их перед собой и вращаем оба кулачка одновременно в одну сторону. И в другую сторону. Еще раз в одну, несколько раз, и в другую сторону. Стряхиваем, берем их и вращаем их в разные стороны. И в другую сторону. И еще раз в одну сторону. Сейчас сделаем так, что один мы вращаем быстро, а другой, в другую сторону, мы вращаем медленно. Это синхронизирует наши половины мозга. Стоять это. И переходим к следующим суставам, к нашим локтям. Берем опять наш энергетический выход, который у нас здесь. Кладем его на наш локоть. И вращаем предплечьем, например, против часовой стрелки, на правой руке. В одну сторону, в другую сторону. И, конечно, мы, я напоминаю, делаем это осознанно. Направляем туда внимание, не делаем это по механике. Чувствуем, как наш сустав движется. Направляем туда внимание и с нашим вниманием туда, конечно, поступает энергия через выход этого канала. Что это значит? Вы, может быть, себя спросили, меняем руки, делаем то же самое. И пока я объясняю, вращаем наши предплечья в одну сторону. Например, по часовой стрелке. Что означает то, что наша энергия туда поступает? Это значит, что наш сустав не чувствует себя оставленным и становится здоровее на другую сторону и становится подвижнее, когда мы уделяем ему внимание. Говорят тоже, в принципе. Что в жизни такое дело, если уделить чему-то в другую сторону или кому-то внимание, то все будет хорошо. И в другую сторону. Встряхиваем его. И берем, опять же, правый локоть и подныряем. Опять же, доворачиваем руку так, чтобы... Нашему плечевому суставу тоже досталось какое-то внимание. Какая-то часть при этом упражнении. И не только в плечевом суставе, а тоже кисть доворачиваем. При этом не забываем наши, в этом случае левой ладонью чувствовать наш правый локоть. Великолепно. И меняем руки. И то же самое делаем с левой рукой. Великолепно встряхиваем. Берем наши предплечья, ставим их перед собой и вращаем ими в одну сторону. Например, вперед. Вращаем, вращаем и в другую сторону. Останавливаем аккуратненько и берем их и вращаем в разные стороны. Оп, сам запутался. Об этом не надо сильно думать. Кому сложно, с другой стороны. Можно попытаться сделать это таким способом. Кто еще не дошел до этого, начинаем входить. И делаем это таким способом. Берем сначала одно предплечье и вращаем его в какую-то сторону, в какую вам нравится, Например, я беру правую руку, правое предплечье и вращаю его вперед. Вращаю, вращаю. И приходит такой момент, который можно назвать так, что это механически происходит. Моя рука делает это, и я не отправляю уже много внимания туда. Поэтому моя другая рука может делать что хочет. Поэтому я отвожу внимание оттуда и перевожу его сюда. Сейчас я могу обратить внимание сюда и вкрутить, вращать в противоположную сторону. И сейчас мне уже не надо вообще вращать внимание на какую-либо руку. Но я делаю это. делаю это для моих составов и для моего тела. Отправляю туда энергию, и внимание, и в другую сторону. При этом, конечно, движется наша эфирная энергия по нашим каналам. великолепно стараемся, руки, пускаем, стараемся их хорошенько. И берем наши протянутые руки, ставим их посередине, ладошками посередине. И вращаем их сначала в одну сторону, например, вперед. При этом не забываем, у нас макушечка тянется наверх, ручка у нас тянется вниз, а ноги проверяем. То есть все еще параллельно стоят примерно на ширине плеч. И назад великолепно Останавливаемся, ставим ладошки перед собой и вращаем в разные стороны и встречаемся снова посередине, и другую Великолепно. великолепно сейчас берем нашу руку ставим ее на грудь кладем ее на грудь и переходим к нашей шее опускаем голову вниз закидываем ее назад но не сильно и обратно вперед и назад вперед и назад и назад вправо и влево, вправо и влево, еще раз вправо, еще раз влево, посмотрели направо, посмотрели налево, еще раз посмотрели направо, еще раз налево, еще раз последний направо и последний раз налево. И, может быть, вы помните, сделаем Движение по восьмерке, то есть мы опускаем голову вниз, пускаем ее вперед, и через правое плечо перекатываем ее назад. Снова опускаемся вперед и перекатываем ее через другое плечо назад. И таким способом делаем нашу восьмерочку. Снова вперед и через правую плечо назад, снова вперед, через другую плечо назад, снова вперед, через правую и вперед, через левое, Останавливаемся посередине и делаем это в обратную сторону, то есть сначала назад, и через правое плечо прикатываем вперед, снова назад, и через левую плечо. Перекатываемся вперед, назад, через правое плечо вперед, назад, через левое, через назад, через правое плечо, и последний раз назад, через левое. Так, крепко, нашей головой все нормально. Но раз уж у нас рука здесь стоит, сделаем наше уже знакомое тоже упражнение с нашей грудной клеткой. То есть мы берем нашу грудную клетку и вращаем ее по кругу. То есть мы сдвигаем только грудную клетку. Втягиваем солнечное сплетение полностью назад. Переводим его вбок, вперед, полностью Выпячиваем и назад через правую сторону и так мы вращаем нашим солнечным соплетение то есть наша грудной клеткой она именно движется конечно наши плечи тоже двигаются при этом потому что наши руки оказывается не приделанных к позвоночнику, а к грудной клетке поэтому они тоже двигаются и в другую сторону, против часовой стрелки при этом таз наш остается на месте и, конечно, тоже делаем это осознанно, чувствуем движение, чувствуем какие-то блоки, если они есть, то прорабатываем ими, их нашим вниманием и нашей энергией. Великолепно остановились и делаем наши комплексные упражнения первая появность оставляем наши ноги немножечко пошире, но все равно параллельно опять же вытягиваем макушечку наверх копчик вниз, для этого можно немножечко подсогнуть ноги когда мы сгибаем ноги мы обращаем внимание, чтобы они не сходились в середину мы все равно коленки как бы сгибаем и направляем наружу, вытягиваемся, центрируемся, немножко вращаемся вокруг нашей оси, аккуратно останавливаемся, берем наши плечи и вращаем их назад. Вращаем именно на. Вращаем сначала немножечко. И потом увеличиваем амплитуду. Делаем максимальную амплитуду и опять же, я не устану повторять, делаем это осознанно. Чувствуем, как наша энергия поступает в наши плечи. И подключаем к этому нашу грудную клетку. Даем телу двигаться по естественному, естественному движению волны, даем ему двигать и животом, и тазом, и с колен. будто бы энергия поднимается снизу, идет наверх и перекатывается назад но не как будто но в принципе так и есть аккуратненько останавливаемся и делаем это в противоположную сторону то есть вперед начинаем с плечей но не забываем, у нас макушечка тянется наверх, копчик вниз, ноги стоят До сих пор параллельно. Великолепно. Наращаем наши плечи. Вет. Увеличиваем амплитуду. И добавляем солнечное сплетение в движение и гордую клепку, конечно, с этим. И тело просится, и мы ему позволяем двигать и живот, и таз, и колени. Великолепно, аккуратненько останавливаемся, стрякиваем наши руки, стрякиваем и опускаемся к нашим ногам. И поднимаем одну ногу, нашу правую, и вращаем стопой по часовой стрелке. Или кто начал против часовой то продолжайте это делать и просто меняем направление в другую сторону и опять в одну сторону и в другую сторону опускаем ногу разминаем наши пальцы на ногах с одной с другой стороны и раз уж у нас равновесие и вес тела переведен в одну сторону, мы делаем восьмерочки нашей пяткой, как и в прошлый раз. Для тех, кто не был в прошлый раз, объясни. Мы переводим наше тело на поднятый носочек нашу лодыжку и нашей пяткой рисуем восьмерку в пространстве. Одну сторону делаем и в другую сторону. Чувствуем наше Тело, как это ощущается? Если сильно много веса, тогда немножко переводим обратно. Великолепно встроить ко ногу, Круглым тест делаем с нашей лодыжкой. На прочный, все хорошо. И стоя на этой ноге, Тянем макушечку наверх, копчик вниз. Таким способом намного легче держать равновесие. И поднимаем нашу левую ногу, если она еще не поднята. И вращаем ей в одну сторону и в другую сторону. Для меня по часовой скальпе. Сейчас против часовой. И по часовой еще раз, чтобы никто не обижался, что его забыли. Разминаем наши пальцы на ногах. Спрятали, раскрыли, показали пальцы и опять же переводим вес тела, шось туда. Левую ногу и рисуем восьмерочку левой ногой. Признаюсь, для меня как правши даже тяжеловато. Нам надо делать баланс, равновесие в всех делах и тоже уметь это делать левая нога, буря, и другую сторону коллегно и проверяем обысков Тянем крышку наверх, чтобы равновесие было с нами. Чувствуем нашу ось великолепно, все хорошо. Трехиваем одну ногу, трехиваем другую и расставляем наши ноги немножечко пошире и вращаем тазом в одну сторону. и в другую сторону если все хорошо опускаемся немножечко пониже и вращаем тазом в одну сторону и в другую сторону если это хорошо то опускаемся еще немножечко ниже и Вращаем здесь тазом. Вперед, вправо, назад, влево и вперед. И так в одну сторону и в другую сторону. Потом выпрямляем ноги, опускаемся руками вниз. Или ставим руки на колени, если кому-то тяжело. И двигаем нашим тазом. Передвигаем его в одну сторону, в другую сторону. И чувствуем, как у нас здесь ноги, внутренние части бедра растягиваются. При этом спина прямая смотрим вперед и аккуратненько поднимаемся и напрягиваем спину поднимаемся вверх ставим ноги вместе я развернусь ставим их на ширину мато параллельно берем наши руки так называемые Двойной замочек, тянем их вниз с горбиной, со сгорбленной спиной и оттягиваем наш таз назад. Снова вперед, немножечко наклоняемся торсом вперед, а таз у нас идет вперед и назад, вперед и назад. Через вперед. И еще раз назад. Этилетно. И делаем это. Делаем одинарный замочек. Только сзади. Так, чтобы у нас лопаточки были вместе. Немножечко переходим вперед. И делаем тазом то же самое. мы направляем его назад. Он вперед. Назад. И снова вперед. Еще раз Назад. И снова вперед. Клепно. Пьем глоточек воды и начинаем делать классические солнечные круги. Не устану говорить, что пить воду очень важно всем клеткам нашего тела нужна обязательно вода и так как у нас клеток много надо знать сколько воды нужно а это 40 миллилитров на килограмм нашего веса и сейчас продолжим с йогой становимся мата ставим ноги вместе или у кого проблемы со спиной можно раздвинуть ноги немножечко подальше Но у меня со спиной все нормально поэтому я их поставлю вместе центрируемся тянем макушечку вверх копчик вниз у кого лордоз как у меня немножечко можно согнуть коленки немножко. Тягиваемся и вращаемся вокруг оси и центрируемся. Преколепно останавливаемся и начинаем. Руки наверх и руки перед собой. Руки снова наверх Немножечко назад из плечевых суставов и опускаемся полностью вниз. Здесь немножечко пожимем, но до сих пор еще раз минаемся, ходим на месте, сгибаем одну коленку, другую коленку, немножечко. Здесь приостановимся и проработаем наши суставы тазобедренные еще раз. И растягиваем задние поверхности бедра. Впрямляем обе ноги и отправляем правую ногу назад. Левая у нас под 90 градусов. Смотрим вперед, спина у нас прямая. Задняя нога у нас правая, тоже прямая. Двигаем тазом. Еще раз проверяем наш тазобедренный сустав. Смотрим в одну сторону, в другую сторону и отправляем левую ногу тоже назад в упор лежа. Опускаем колени, грудную клетку и лоб вниз и поднимаемся сначала вытягиваемся вперед и поднимаемся наверх по поднимаем таз с собакой мордой вниз здесь тоже приостановимся и как спринтеры делают немножечко походим на месте тянем пяточки назад к полу Таз мы как бы выкручиваем назад, наверх, как бы ладос И шагаем правой ногой вперед. Снова двигаем тазом. Смотрим в одну сторону. Другую сторону и шагаем левой ногой к правой. Здесь опять же, немножечко упражним. Немножечко походим, сгибаем одну коленку, одно колено, другое колено. Направляем их, поднимаемся снова наверх и опускаем руки. Это была одна половинка. Делаем еще одну. Руки наверх и перед собой. Снова наверх, немножечко назад из плечевых суставов. И опускаемся полностью вниз. Отправляем нашу левую ногу назад. Смотрим вперед. Правую ногу назад, упор лежа. Колени Родная клетка и лоб опускается вниз. Вытягиваемся вперед и поднимаемся. Делаем ковы. Поднимаем таз. Делаем собаку морду вниз. И шагаем левой ногой вперед. Правую ногу вперед. Руки наверх и опускаем руки, это был один солнечный круг, сделаем еще два, немножечко побыстрее, руки наверх перед собой, снова наверх немножечко назад и вниз, правая нога назад, левая упор лежа, колени родная клетка и опускается вниз. Дтягиваемся вперед и поднимаемся в кого. Поднимаемся собаку мордой вниз. Шагаем правой ногой вперед. Левая нога. Поднимаемся наверх. И вниз. Руки. Снова руки вверх и перед собой. Наверх, немножечко назад и опускаемся вниз. Левая нога назад, правая упор лежа, колени, грудная клетка в лоб, выделяемся вперед и наверх. Собака морды вниз. Левая нога. Вперед. Правая вперед. Руки наверх. И снова вниз. И. Yeah. Вдох, выдох, руки перед собой. Вдох, руки наверх, немножечко назад. Выдох, опускаемся вниз. Вдох, правая нога. Содержка, дыхание, упор лежа. Выдох, колени, родная клетка, лоб. Вдох, голова. Выдох, собака, морда вниз. Вдох, правая нога вперед. Выдох, левая Вдох, руки наверх, и выдох, руки опускаем вниз. И еще раз. Вдох, выдох, руки перед собой. Вдох, руки наверх, немножко назад, и выдох. Опускаемся вниз. Вдох, левая нога назад. Задержка дыхания. полежа Выдох, колени, грудная клетка. Уп. Вдох, кубра. Выдох. Собака морда вниз. Вдох левая нога вперед. Выдох правая. Вдох руки наверх. И выдох. Пускаем вниз. Это было немножечко кардио. Пьем глоточек воды. И очищаем наш мат от каких-то остатков чего-то. Так можно соединить кардио-тренировки едой, просто делайте быстро солнечные круги, тогда ваш пульс поднимется и это будет и силовая, силовое упражнение, и растяжка, и тоже кардио-упражнение, то есть на выносливость. Делайте это еще и часто и долго, тогда вам равных не будет. Сейчас мы можем приступить к солнечным кругам с вариацией. Снова остановимся спереди, томат, центрируемся, приходим снова в себя, нормализируем дыхание, тянем макушечку наверх, копчик вниз. Чувствуем наш хатха-поток, на вдохе, чувствуем наш восходящий поток, останавливаемся, подыхаем и на вдохе тянем наш восходящий поток через нас, тянем его. Тянемся наверх, благодарим Солнце за все. И с выдохом, с нисходящим потоком опускаем руки. Опускаемся вниз, благодарим Землю. И еще раз с вдохом поднимаемся, тянем поток сквозь нас. Тянем его наверх, отправляем его с благодарностью к Солнцу. И от Солнца берем нисходящий поток. И с выдохом опускаем руки, отправляем сквозь себя нисходящий поток до ядра зли. Вдыхаем руки наверх, и выдыхаем руки перед собой, благодарим весь мир, отправляем туда любовь из нашей четвертой чакры, анахаты, и вдыхаем, отправляем руки наверх, тянемся наверх, макушкой, руками. Становимся на носочки, тянемся, хорошо тянемся, опускаемся снова на пятки, беремся за одну руку, правой, например, за левую, и опускаемся тогда, если беремся правой рукой за левую, в правую сторону и тянем правой рукой левую в бок, чтобы у нас пошла растяжка здесь. Каждым выдохом мы более ослабляемся и более растягиваемся. Со следующим вдохом поднимаемся наверх. И с выдохом меняем руки и опускаемся в другую сторону. То же самое тянем нижнюю рукой верхнюю. Растягиваем нашу сторону здесь. вдохом, поднимаемся снова наверх, тянемся наверх, еще раз поднимаемся на носочки, тянемся, тянемся, тянемся, опускаемся вниз и отклоняемся немножечко назад или побольше тоже, стоим и опускаемся полностью вниз. здесь немножечко пружиним опять же сгибаем одно колено другое колено одно, другое ставим руки вперед смотрим вперед выпрямляем спину и делаем так называемую Уттанаса. Снова ставим руки к ногам и отправляем нашу правую ногу назад. Здесь мы отодвигаем левую ногу в сторону, ставим справа от нее обе руки, проворачиваем заднюю, в этом случае правую ногу и отправляем нашу Правую руку наверх, таз вкручиваем внутрь, а плечо назад отводим. Стоим, держим, дышим. Спокойно, ровно, йогическим дыханием. И выпрямляем нашу переднюю ногу. И снова ее сгибаем. Делаем маленькую динамику. Делаем это три раза. И опускаем правую руку вниз. Проворачиваем правую ногу обратно вперед. Смотрим вперед. И меняем руки. Ставим левую руку наверх. Правая нога у нас прямая, смотрим наверх, делаем ту же динамику, выпрямляем переднюю левую ногу, Три раза. Опускаемся снова вниз и отправляем нашу левую ногу назад упор лежа здесь двигаем тазом одну в другую сторону и опускаем колени грудную клетку и лоб Немножечко отдыхаем. И вытягиваемся вперед. Здесь поднимаем ноги. Вытягиваем руки вперед. Держим их на весу. Опускаем ноги. Ставим. Руки под плечи. И как бы подныриваем и делаем кобру. Здесь мы смотрим в одну сторону. Пытаемся увидеть обе пятки обоими глазами. И в другую сторону. То же самое. Пытаемся увидеть обе пятки глазами делаем еще раз ковры. и поднимаемся собаку мордой вниз здесь опять сгибаем одно колено другое колено Тянем пятку к полу, к мату. И отправляем нашу правую ногу вперед. Здесь двигаем. сдвигаем правую ногу в бок. Ставим руки слева от нее. И проворачиваем левую ногу и отправляем левую руку наверх, смотрим дышим, не забываем проворачивать таз внутрь, а плечо назад и делаем три раза динамику, раз Два и три. Спускаемся вниз, проворачиваем левую ногу и отправляем правую руку наверх. Делаем динамику. Третья раза опять же. и опускаемся вниз отправляем левую ногу вперед и поднимаемся наверх со вдохом тянемся наверх становимся на носочки тянемся макушку наверх руки наверх опускаемся на пятки и от, опускаем руки вниз и сделаем еще одну половинку становимся ноги вместе центрируемся макушка у нас идет наверх, копчик вниз, вращаемся вокруг оси останавливаемся начинаем поднимаем руки наверх и перед собой руки снова наверх немножечко назад и опускаемся вниз отправляем нашу левую ногу назад правую двигаем в бок, и опускаемся аккуратно, ставим коленку левую вниз и опускаемся на наши локти. Смотрим вперед, двигаем нашим тазом для более продвинутых. Можно тоже поднять наше заднее колено и пружинить тазом вверх-вниз, вперед-назад, вправо-влево, при этом мы чувствуем наши блоки в теле, отправляем туда внимание и прорабатываем, расслабляем эти места, снова поднимаемся наверх и отправляем нашу правую ногу назад, в упор лежа смотрим вперед и опускаем колени, грудную клетку лоб вниз и вперед и поднимаемся наверх к опору. опускаемся снова вниз вверх, как бы наши на нашу грудную клетку ставим наши локти под плечами и делаем такой так называемый сфинкс смотрим вперед кушечку мы тянем наверх солнечное сплетение мы тянем вниз и как бы назад тянем это движем равномерно опускаемся снова вниз ставим ладони под нашими плечами и делаем классическую ковую стоим дышим и поднимаемся в собаку мордой вниз Тянем наши пятки к, к мату, сгибаем колени, растягиваем наши икра. Тоже вращаем тазом в одну другую сторону и шагаем левой ногой вперед, сдвигаем ее в сторону. Опускаем правое колено аккуратно, и тоже аккуратно опускаемся на локти вниз. И, конечно, для более продвинутых можно поднять колено, уже правое, и попружинить тазом вверх-вниз, вперед-назад, вправо-влево. А для еще более продвинутых можно переднюю ногу сдвинуть вперед. Аккуратно поднимаемся наверх. Нога передняя у нас по 90 градусов. И мы двигаем нашу Лев, э, правую ногу снова вперед так, чтобы ноги стояли снаружи рук здесь мы выпрямляем обе ноги и поднимая наши носочки ставим наши руки, ладони под них можно согнуть колени, а кто более продвинут, конечно же, выпрямляем наши ноги, при этом у нас спина потихоньку выпрямляется и мы пытаемся посмотреть вперед. И чувствуем как у нас стягиваются мышцы задние части беда. тоже не делаем это только статически можно двигать тазом передвигать конечностями и этим сказать нашему телу что все нормально пускаем наши руки, сдвигаем ноги вместе, у кого проблемы со спиной можно чуть-чуть раздвинуть, ставим руки перед собой, делаем уттанасану. руки снова назад и делаем замочек за спиной и тянем его немножечко вперед тянем Нет, не всесываю. опускаем его пускаем руки вниз делаем еще раз утонасану ставим руки снова назад и поднимаемся наверх тянемся наверх Поднимаемся на носочки, тянемся, тянемся, тянемся, сильно тянемся, макушку тоже тянем. Опускаемся на пятки и опускаем руки вниз. Пьем глоточек воды и расслабляемся. Для тех, кто были присутствовали в прошлый раз, я напомню, что мы, что лучше всего расслабиться в шавасане. Кому не было, показываю шавасан. Шавасана у нас делается так: мы ложимся полностью на спину, растягиваемся, ложимся поудобнее. Спина у нас прямая, руки у нас где-то 15 сантиметров, 10-20 лежат от тела, ладони, кому удобно, или повернуты наверх, лучше наверх, или если это не сильно удобно, тогда положите их как удобно. Ноги у нас тоже лежат в удобной позиции. Глаза у нас закрыты. Лежим. И дышим спокойно. Равномерно. Расслабляемся. И обращаем внимание только на наше дыхание, наше тело становится тяжелее, наше дыхание спокойное, мы чувствуем как по вдохе поднимается наш живот. И при каждом выдохе он опускается. При этом с каждым выдохом мы все более ослаблены. Напряжение вместе с воздухом выходит из нашего тела. каждым выдохом наше тело все более ослаблено и мы переводим внимание вместе с дыханием наши ступни и с каждым выдохом наши ступни все более ослаблены сейчас Наши ступни полностью расслаблены. Мы расслабляем наши река и Наши река и голени. Полностью расслаблено. Мы расслабляем наши колени, бедра. Что за беда наш суставы, наш таз. С каждым выдохом они все более расслаблены. Сейчас наши ноги полностью расслаблены. Каждым выдохом наши ноги все более ослаблены и все более ослаблены и тяжелее и тяжелее. Это приятная тяжесть в ногах тянет все остальное тело за собой. Натянет тянет за собой в приятную расслабленность. Все наши мышцы, суставы, наши внутренние органы и даже мысли все полностью расслаблено. Наше тело и наши ум находятся в состоянии полного ослабления. Это приятное, теплое состояние ослабления. Мы очищаем наше дыхание. Мы медленно приходим в себя. Потихоньку возвращаемся в наше тело. Двигаем нашим телом. Берем его под контроль. Двигаем пальцами, руками, ногами, головой. Переходим снова в себя. И по традиции садимся в удобную позу для нашей любимой мантры Ом Рама. Поем ее три раза. И вдыхаем для первого раза Гуру Харакрыши Махараджаки Джай Большое вам спасибо Спасибо за участие Спасибо, что занимались вместе со мной и с нами на канале Йоги Чести Приходите еще, занимайтесь И живите с открытым честью Поступайте по совести и живите честью